Всем Доброго времени суток! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Сегодня мое видео я посвящаю тем, кто находится в поиске удобного приспособления для смартфона при записывании видео мастер-классов. Знаю, что для многих это очень большая проблема. Ведь если для боковой съемки можно использовать... Например, вот такую треногу для фотоаппарата или специальную треногу для смартфона. Вот у меня есть такая с эффектом э, селфи-палки. Или даже есть вот такой вот специальный паучок для того, чтобы вот сюда крепить смартфон. Все это хорошо для боковой съемки. А если нужна съемка горизонтальная, сверху, над изделием, которое а мы выполняем, то все эти приспособления, они неудобны. Кроме того, что они не дают нужный угол для съемки, их вообще невозможно установить строго горизонтально над снимаемой поверхностью. Но даже если такую треногу удается установить относительно нормально, то она все равно очень сильно мешает видеосъемке. Потому что вот лично у меня она всегда находится пере, передо мной. И она очень сильно ограничивает движение моих рук и глаз. Вместо того, чтобы смотреть прямо на изделие, я вынуждена отклоняться или вправо, или влево. И поэтому руки всегда находятся по обе стороны вот этой вот большой треноги. Но я нашла выход. И на данный момент он для меня самый простой и удобный. Я взяла пластиковый лоток для хранения документов. Убрала из него два средних разделителя. В донышке прорезала дополнительные отверстия. В том месте где располагается камера у смартфона сейчас я покажу как я кладу сюда смартфон вот таким вот образом посмотрите он лежит абсолютно горизонтально Получилась специальная полочка для смартфона и такого длинного окошечка для камеры на смартфоне как же я эту полочку прикрепила к основной полке? Смотрите, я взяла две самые простые струбцины и привернула к полочке верхнюю часть вот этого органайзера. Моя конструкция держится очень плотно, совершенно не качается и не шевелится. И сбоку выглядит она вот таким вот образом. спереди вот так для подсветки я использую лампу которая меняет высоту и направление света мне это очень удобно подвожу итоги такая полочка для меня стала очень удобной телефон лежит строго горизонтально над поверхностью стола руки всегда свободные Удобно выполнять любую работу, удобно смотреть. Вижу каждую мелочь, а это очень важно для, при съемке а, видеомастер-классов. И при необходимости такую конструкцию легко перенести в другое место, если есть а, открытая полочка, к которой можно также ее прикрутить. Минус у такого чуда всего один. Невозможно отрегулировать высоту, потому что при фотосъемке поверхность стола делается немножечко дальше. А если я переключаю на видеосъемку, то поверхность стола она сильно приближается. Вот в данный момент я приваливаю рисунок на валеную сумку и мне это удобно. Дальше посмотрим. Сейчас я покажу, как это происходит все на самом деле. Вот я подношу смартфон к полочке. Кладу его так, чтобы видеокамера была свободна. Включаю свет. Направляю на свою сумочку. И когда я Валяю рисуночек, мне удобно и видеть, и снимать. Буду рада, если моя идея для кого-то окажется полезной. На сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч!